Древняя порча снова была остановлена. Сделать больше означало бы нарушить баланс, но мы знали, что нужно бдить, чтобы распад не начался вновь. Ни молотом, ни язычникам нельзя не доверять, не вмешиваться в их дела. Летописи хранителей у меня осталась часть денег, вырученных от продажи рога Так что, похоже, настало время вложить их в какие-то новые инструменты Паркус один из немногих торговцев, рискующих иметь связи с такими свободными художниками, как я, и цены его круты Но другой вариант позволит одному из таких называемых городских смотрителей отдавать мне приказы И забирать часть моей прибыли Они долго нажимали на меня, чтобы я присоединился к какой-нибудь из их шая Возможно, до них дойдет, и они отстанут, но более вероятно, что посыплются угрозы Ничего такого, с чем я не справлюсь, и если лок. буду осторожен и удачлив. И моя удача, похоже, наконец повернулась ко мне лицом. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить легендарного вора. Итак, а, мы прошли с вами эти усыпальницы, прям атмосферная была, атмосферная а, локация. Вот Убили немало на нее серий. Итак, э теперь, смотри, у нас появились отмычки. Эти инструменты позволяют тебе открыть большинство замков без лишних усилий. Цена 4000 за пару. О... Ну, они, они у нас есть, если что. Вот, поэтому 4000 тратить не буду. Э Город прав, да, у этого Фаркуса крутые цены, конечно. Окей. Так, что нам нужно? Инструкции по отмычкам у нас есть. Окей. Я так понял, что за нами теперь э, охотятся что ли какие-то наемные э, наемники, наемные убийцы, потому что э, вот у нас задание, да, называется наемные убийцы. Вот. Сложность эксперта задание: обчистить храм молотов по меньшей мере на тысячу монет. Не так уж много, но так не убивай э, никого. Тысячи монет не так уж много, но я не знаю, как сколько там вообще всего будет вот. Так что, попробуем Заданий, в принципе, немного Чисто обчистить храм, короче, молотов Вот, карта Что у нас по карте? Карта у нас тоже одна всего Старый квартал, нижний город Новый рынок, верхний город, дом какой-то это у нас что, это у нас река, наверное, какая-то. А это, это тоже, наверное, какая-то река. Ну, окей, ладно, разберемся. Так, что нам нужно? Нам по-любому нужно будет а, водяные стрелы. Это по любасу мы берем все. Так, маховая стрела, я не знаю. У нас есть две. Ну, давай возьмем, допустим, еще парочку, да? Огненные стрелы. В принципе, нафиг они нужны. Да? Да. Я думаю, не буду их брать. Вот, если они будут нужны, то по-любому игра нам подкинет их. Вот. Ну и в принципе, в принципе, все. У нас останется еще 1650. В принципе, нормально. Ну давайте начнем, посмотрим, что это такое. Стрелять в смысле? Меня? Да, я уверен. Я видел, как он выпал из окна? Он Похоже, их послали убить. Меня. Есть. Мне нужно позаботиться, чтобы меня не заметили. Так, ладно, давайте воспользуемся моментом и заберем тут все. Наси такое резкое начало, чувака просто закокошили. Так, окей. Мой голова Бурика. Так, окей, ладно, я понял. Нам надо проследить, да, получается? За чуваками обчистить храм Молотов. смотри провалено в смысле следуйте за громилами что что пытались тебя прикончить но сделай это так чтобы тебя не обнаружили так ладно куда они они сюда пошли или в ту сторону гадика ка громилы епти. Эгроми... Епти, мать все провалено Окей. Так, ладно. Ладно. <coughs> в смысле опять по новой все покупать? Вы что, издеваетесь, что ли? Так. Не, ну-ка. Загрузить. Последнее сохранение. Вот так. Все, здесь я все забрал, да? Получается. Погнали. Так, главное не сильно высунуться, потому что там, я так понял, чувак, это. Высматривает там. И. Вот вам. Чисто. Бляха, я бы дверь тут проверил, но... Мне нельзя их потерять из виду, я так понял. А -а -а -а. Бляха. <смех> Охрененный из меня просто Стелсер, я просто Ору с этого Так, окей <смех> а, Наверное, маховая стрела нам понадобится Откуда у меня огненная стрела Я что-то не понял Так, ништяк Надеюсь, он сейчас не повернется сюда. Тихо. А ты меня не сдашь, нет? Так, просто ветер. Хорошо. Гонит. Стука, смотри, дверей. Было бы, блин. Так, тихо. нормуль такие просто два шкита идут просто два гопника. тихо все иди никто не следит красавчик красавчик но обычные жители походу ходу тихо-тихо-тихо блеха здесь железная смотри тихо-тихо аккуратно надо быстро все переключаться короче смотрит высматривает ну что ты высматриваешь ты иди давай тихо тихо тихо Но я в тени он не должен меня увидеть все красавчик куда же вы меня приведете да ёпте мать ну нет нет здесь никого уйди типа, ничего ничего Где я сказал? Как бы послушный. Смотри, снова такой этот фонарь. А, фон, Фонари агрегат. Тихо. Хорошо, есть тени, а? Дамочка. Или это. Я не знаю, это, это женщина или мужчина вообще прошел сейчас. ебте мать тихо что не так резко резко? в смысле нашел меня нет меня уйди говнюка да хлоп творят а сейчас он не смотрит а сейчас он не повернулся ко мне. В смысле, я же в тени стою. Он все равно хоть не заметил. Все, все, ничего, ничего. Все нормуль. Говнюка. красавчик. Нет никого, бляха. Ветер. О -о -о. Ты что делаешь, ты город? Я думал, ты перепрыгнешь. Так, а куда они ушли? Я дика. О, идут. А можно там проплыть? Нет? Там решетка по-моему И уходят Иди-иди <свист> <свист> <свист> Иди-иди-иди Молодец. Я думаю, они должны привести меня в храм, скорее всего. К этим. К молотам. Хотя это же не молоты. Ну, или кто там на нанял-то их? Молоты их наняли на этих убийц наемных. разобраться с ними раз и навсегда рамирас кто такой рамирас кто такой рамирас и где оно живет так ого, следуйте с рамилами ага. так пришло время показать рамиразу кто здесь настоящий криминальный авторитет проникните его поместье и заберите то что он ценит превыше всего и у вот денежки Кошелек у него на поясе отлично подойдет. Набери в особняке добычи до, по меньшей мере уже 2000 смотри. Так вот, да, переигралось, короче, это задание. Так, а найди его драгоценную серебряную кочергу. Она стоит, стоит приличных денег. Выберись из помести, никого не убивай. Жесть. Понятно. Мари, у меня карта обновилась. Ладно. Ну, окей рамир из так рамир нам-то в принципе без разницы кого грабить-то. да море буква р на барабане так эта штука она Йорик мне, что у него есть один хочу купить его какой ты крутой куда ты будешь я уж дару. помнишь как раньше было сейчас все уже не так я скажу Сейчас многие парни мечтают о прошлых деньгах. Посмотри туда. Посмотри туда. Ну, наверное, никого. Какой ты крутой. Посмотри туда. Так, ладно. Перевод вообще огонь. Один пошел туда, один пошел сюда. Это что у нас? Оно шумит или не шумит этот пол? Это, это, получается, главный вход, скорее всего, да? Так, ну здесь, наверное, надо будет сейчас сделать вот так. Оп. Что это? И, с, и с этой стороны. Оп. Да-да. Да-да. Просто ветер. Чего? Уй, тебе трухло, а, э. слышишь Ты за базаром-то следи. Не волнуйся, я тебя найду. Эй! Да, а почему ты идешь опять ко мне? Стоять. Стой, Стой! Стой! Стой! <плёк> <плёк> Говнюка! Так, ладно. Не пойду я с тобой драться никуда. Так, мне надо спрятаться. Он сейчас сюда пойдет, в мою сторону. Здесь лучников-то никаких. Бляха. И там чувак идет. Ну Не что за засада-то? Э, собака. Упади. А, а, а. а, а. а, а. а уже ну давай так надо что-то другое менять менять тактику там еще один все уходи молодец красавчик молодец да именно именно просто ветер надо вот эти короче факелы их тоже затушить Отлично. Так потемнее будет. Так а с этой стороны то чувак не пойдет, нет? Надо еще лучше там загасить. Минус один. Минус один. Он как раз тенили. тени все. А! Че подглядываешь-то? подглядывает стоит а самчик я сейчас сделаю вот так здесь камер то нет в смысле ключ Эк. у нас кстати еще надо будет почитать как отмечками пользоваться Так, ладно, давай этого. Что это? кто там? Нет здесь никого. Хотя лучник здесь стоит. Да-да. Он... Да. Хотя лучник стоит и он никуда не ходит. Пускай он стоит, короче. Эй, кто Сейчас проверю здесь. Тут же еще один. Тихо, тихо, тихо. Еще один лучник. Ну хорошо, придурок. Я найду тебя. Ты что, сюда пошел? Блин, вот ублюдок, а. Собака сюда бежит. Ну давай. Сюда. Ну, ты сюда иди. И давай. Молодец, молодец. Давай. Кто Кто там? Лехал там не один. Жалей, задрали. Что ж, вот такие все приставучие-то. Зачем я это сделал, сейчас? Под, знаешь, поднять, короче, и и действия. Ой, ну и использование предметов одна и та же кнопка. Так ладно. Все, отдыхай. Отдыхайте. И ты тоже туда. Так, ну что, в принципе здесь-то можно здесь сейчас посмотреть еще. Здесь-то все, наверное, да? Здесь больше лучников нет. глянем. Ля ты посмотри. Ходол. Ну входить, я думаю, будем все равно через. Э... Закрыто. Через этот, через двое, трое, ну, ну нахер. Ну входить, короче, будем все равно через э, главный вход, я думаю. Чем мы зря там очищали, что ли? Надо почитать еще этот. Ну давай, пока, пока стоим, короче, здесь тени, надо почитать по отмычкам. чё. Так, руководство по использованию отмычек. Чтобы воспользоваться отмычкой, вставьте ее в замок закрытой двери и удерживайте несколько секунд. Ну, окей, ладно. Ручка двери начнет медленно поворачиваться в сторону открытия. вы будете слышать непрерывные щелчки до тех пор, пока ручка не повернется до конца и дверь не откроется. А если вы услышите только один короткий щелчок, попробуйте другую отмычку Если рука повернется не до конца, а, ручка повернется не до конца, надо поменять отмычку и продолжить взламывать дверь Возможно потребуется менять отмычки несколько раз Если ни одна из отмычек не подходит, значит замок нельзя взломать и следует найти ключ Помните, когда вы открываете дверь при помощи отмычек, вы должны находиться как можно ближе к двери Ближе, чем когда вы открываете запертую дверь Ой, не запертую дверь. Ну, короче, не суть. Окей. Okay. Будем испробовать Будем пробовать и спробовать. Так, ладно. Все, я в доме. Тут, кстати, по-моему, ходит, да? Главное, чтобы здесь не было этих камер. Раз. Я говорю, не зря водяные стрелы взяли, потому что они очень, очень пригодятся, я думаю. Окей, так мы с вами. Почему второй этаж? Я что на втором этаже? Первый этаж. Что-то не понимаю. Вот вход. Почему? Почему я на втором этаже? -то? Я же на первом этаже. Какого хрена? Тихо. Вход. Как я. Как я со входа попал сразу на второй этаж? Не подскажет, нет? Второй этаж это живот, второй этаж. Так, окей. Ладно, давай-ка испробуем отмычку тогда, как это работает. Так, поддержать, да? Неплохо. О! Это что такое? Мина. Плохо. Так, это двери оставляю открытыми, которых где я был. Что у нас здесь? Это взрывчатые эти штуки. Смотри, я могу тут, вот так вот сюда перепрыгнуть, могу здесь еще залезть. Это в смысле? Вот тут я удачно открыл Ты посмотри Ты посмотри Я на втором этаже Я на втором этаже Так Нет, я хочу по порядку Как мы обычно делаем Так Так Так, еще вот эту дверь сейчас взломаем Посмотрим Она открыта лестницу что-то наверх ну, я, я понимаю куда это ведет в принципе так где я нахожусь ну давай здесь посмотрим это, это типа первый этаж что-то я вообще карту не понимаю Тут главный вход наш лучник второй тихо тихо тихо тихо тихо Все, отдыхай малыш ну, сюда его ну в принципе опять главный вход короче я не знаю карта что-то путает непонятно как Пойдем через главный вход. Я не знаю, считать будем, что это первый этаж, потому что ну, это первый этаж. Как может быть с гла главный вход? Ну, вот, прям вот. Второй этаж. Непонятно. Окей. Ну и на этом давайте сохранимся. Вот, видос подошел к концу. Первый этаж начнем а, обыскивать. Следующий. Тихо идет давай сюда встанем первый этаж а, начнем обыскивать уже в следующей серии вот кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписывайтесь на инстаграм комментируем с вами был валерий всем пока